Всем привет! И с вами сегодня Лобнинский кролик. Я хочу начать небольшую серию видео о работе с мехом. К сожалению, не все кролиководы готовы работать с мехом, так как считается, что это достаточно трудоемко и гимморно выделывать шкурки. Ну вот, мы выделали шкурки. У меня есть несколько штучек. Это вот у нас крашеные НЗБ. Мех крашеный. Такого красного оттенка. Это серебро. Тоже шкурка уже выделанная, она мягкая. Такая вот. Достаточно мягкая, уже ничего не шуршит. И не задубевшие. Приятные на ощупь. Зимние шкурки кроликов. Так как зимние шкурки считаются самыми теплыми. На примере вот этого кусочка я хочу вам показать, как правильно резать мех. Ну, во-первых, для резки меха мы никогда не используем ножницы. Так как если мы будем резать мех ножницами, мы вместе с кожей будем резать еще и сам ворс. То есть мы пострижем и сами ворсинки. Давайте я вам на вот этом кусочке покажу то, что если мы... Будем пользоваться ножницами, даже вот очень-очень раздвигать все волоски, чтобы у нас ничего случайно не разрезать. Все равно будет получаться так, что при разрезе ножницами мы будем срезать волоски. Вот что у нас получается, то что мы срезали сам волос. Но нам это, конечно же, не надо. Ну и ножницами резать также неудобно и непрофессионально. Поэтому что мы используем? Мы используем вот такой вот ножик для резки для того, чтобы разрезать мех. Ну, и, конечно же, можно взять линейку с карандашом. Карандаш желательно не очень острый, немножко туповатый, чтобы можно было нанести какой-либо рисунок, если вам нужно раскроить что-то. Можно кроить либо карандашиком, чтобы потом можно было стереть, либо ручкой. Вообще очень удобно. Ну вот, мне надо нарезать мех на небольшие полосочки. Я буду брать где-то пол сантиметра полосочку. Наносим разметку. Проводим нашу линию, по которой мы будем резать. И давайте приступим непосредственно к нарезке меха. Ну, во-первых, когда вы кроите, надо обратить внимание на то, в какую сторону лежит мех. То есть надо сразу это заметить и посмотреть, в какую сторону надо, чтобы мех лежал у вас на изделии. То есть чтобы потом не получилось так, что у вас шкурка вверх ногами и мех топорщится. Режем мы на весу, ни в коем случае не кладем так, мы, как мы опять же можем случайно обрезать волос. Нам это не надо. Режем на лесу тем канцелярским ножиком. Я немножечко обычно вот тут сверху надсекаю. И потом раздвигая на лесу, режу по нашей наметке. Аккуратно нацекаем кожу, нарежется достаточно хорошо, тем более, если шкурки были качественно выделаны. Постепенно вот. можно оттягивать эту ленту и на весу резать по нашей наметке. Вот такую вот полосочку. Вот такая полоска у нас получилась. Достаточно часто используют именно такие полосочки для меховых изделий. Это очень модно. И вот таким вот образом мы режем нашу шкурку. Ну что ж, всем пока-пока. С вами был Лобнинский кролик. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока!